Президент Российской Федерации, уважаемые федеральные собрания, уважаемые гости, в соответствии с Конституцией Российской Федерации мы собрались на совместное заседание Палат Федерального собрания, чтобы заслужить ежегодное послание президента России о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Позвольте мне объявить наше заседание открытым и предоставить слово президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Уважаемый Егор Семенович, уважаемый Геннадий Николаевич, уважаемые депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, уважаемые граждане России, в соответствии с Конституцией, представляю послание Федеральному Собранию России. Речь пойдет о, о приоритетах в государственной работе. Многое уже начато и делается сообща. Но есть и перспективные задачи которые потребуют напряженных усилий. Мы договорились с руководством обеих палат встретиться чуть позже, после моего выступления, и пообсуждать основные параметры послания, с которыми я выступаю перед вами. Очень надеюсь, что этот разговор поможет эффективной организации дальнейшей работы. В этот раз представление о послании происходит не в начале года, а в середине, и причиной тому, вы знаете, объективные обстоятельства. В первую очередь, проведение выборов президента России. Только действующий глава государства вправе ставить перед органами власти программные задачи, и только у него есть реальная возможность организовать их эффективное выполнение. Прошедшие полгода показали, что в обществе уже есть достаточно высокий, Уровень согласия по принципиальным вопросам развития страны. Дан старт конструктивной, хотя и сложной, совместной работе законодательной и исполнительной власти. Вновь сформированное федеральное правительство доказывает способность к системной и плановой работе. Одобрены в целом программные документы о социально-экономическом развитии страны. Во многом виден государственный подход к делу. Я признателен и Федеральному собранию, и правительству за то, что, не теряя времени, мы сообща начали готовить и проводить в жизнь важные для страны решения. Я хочу поблагодарить всех граждан, всех тех, кто поддержал нас в этих начинаниях. И в дальнейшем рассчитываю на активное участие всех в делах российского государства. Крупным событием последних месяцев стало рассмотрение законов совершенствующих федеральные отношения, меняющих положение дел в социальной и налоговой сферах. Их введение станет точкой отсчета нового времени и в государственном строительстве, и в правилах поведения в экономике. В России наступает период, когда власть обретает моральное право требовать соблюдения государством норм. Если не самой, Если не самой острой проблемой последних лет, был неразумный уровень налогообложения, одно из самых острых. Об этом много говорилось, однако дело не двигалось. Дискуссия шла по замкнутому кругу, и уже мало кто верил, что положение может измениться. Сегодня сделаны первые шаги. Задаются новые законодательные параметры, тем самым задаются новые правила. Но работа в этой области, и вот мы только что обсуждали это с председателем правительства, идет еще очень-очень трудно. Введение единой ставки подоходного налога, снижение размеров отчислений в социальные и внебюджетные фонды, помогут вывести доходы из тени. Ослабление налогового бремени позволит добросовестным предпринимателям уверенно развивать собственное дело в своей собственной стране. Надо признать: диктату теневой экономики и серых схем разгулу коррупции и Массовому оттоку капитала за рубеж во многом способствовало само государство. Способствовало нечеткостью правил и огранич... неоправданными ограничениями. Долгое время мы выбирали опереться на чужие советы, помощи кредиты или развиваться с опорой на нашу самобытность, на собственные силы. Перед подобным выбором стояли очень многие государства мира. Если Россия останется слабой, то нам действительно придется делать такой выбор. И это будет выбор слабого государства. Это будет выбор слабого. Единственным же для России реальным выбором может быть выбор сильной страны. Сильный и уверенный в себе. Сильный не вопреки мировому сообществу. Не против других сильных государств. А вместе с ними. Сегодня, когда мы идем вперед... Важнее не вспоминать прошлое, а смотреть в будущее. Надо добиваться, чтобы все мы, предприниматели, властные структуры, все граждане, глубоко прочувствовали свою ответственность перед страной. Чтобы строгое исполнение закона стало осознанной потребностью всех граждан России. Политика построена на основе открытых и честных отношений государства с обществом защитит нас от повторения прежних ошибок, явится базовым условием нового общественного договора. Уважаемые коллеги, прежде чем говорить о приоритетах и ставить задачи, назову самые острые проблемы, стоящие перед страной. Мы привыкли смотреть на Россию как на систему органов власти, или как на хозяйственный организм. Но Россия – это прежде всего люди – Люди, которые считают ее своим домом. И благополучие, их благополучие и достойная жизнь – главная задача власти. Любой. Однако сегодня в нашем доме далеко до комфорта. Еще очень многим трудно растить детей, обеспечивать достойную старость своим родителям. Трудно жить. Нас, граждан России, из года в год становится все меньше и меньше. Уже несколько лет численность населения страны в среднем ежегодно уменьшается на 750 тысяч человек. Если верить прогнозам, а прогнозы основанные на реальной работе на реальной работе людей, которые в этом разбираются, этому посвятили всю свою жизнь, уже через 15 лет россиян может стать меньше на 22 миллиона человек. Я прошу вдуматься в эту цифру. Седьмая часть населения страны. Если нынешняя тенденция сохранится, выжимаем, выживаемость нации окажется под угрозой. Нам реально грозит стать дряхлеющей нацией. Сегодня демографическая ситуация одна из тревожных. Другой серьезной проблемой продолжает оставаться экономическая слабость России. Позрастающий разрыв между передовыми государствами и Россией толкает нас в, третьей страны, в страну третьего мира. Цифры текущего экономического роста не должны нас успокаивать. Мы по-прежнему продолжаем жить в условиях прогрессирующего экономического отставания. Я прошу вас обратить на это особое внимание. На первый взгляд экономика страны сейчас выглядит неплохо. Растут валовый внутренний продукт, промышленное производство. Инвестиции, сбор налогов. Однако экономический рост, как и в период оживления 1997 года, находится на грани риска. Два года назад видимое благополучие, основанное на масштабных государственных заимствованиях, рухнуло под воздействием мощного финансового кризиса. Сегодняшние экономические показатели выглядят оптимистично только на фоне вчерашних. Хочу это подчеркнуть, только на фоне вчерашних. Но они весьма скромны по сравнению с другими странами, которые развиваются и гораздо быстрее, и гораздо устойчиво развиваются, чем мы. Нынешний рост лишь в небольшой степени связан с обновлением экономического механизма. Во многом он является результатом благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры. Отклоняясь от текста, хотел бы вернуть вас к тому, о чем сказал в начале, о налоговой реформе. Я прошу депутатов Государственной Думы, внимательно посмотреть на то, что предлагается правительством в контексте того, что я только что сказал выше. С таким положением мы не можем мириться. И дело не только в нашей национальной гордости, хотя и это важно. Вопрос стоит гораздо острее и гораздо драматичнее. Сможем ли мы сохраниться как нация, как цивилизация, если наше благополучие вновь и вновь будет зависеть от выдачи международных кредитов и от благосклонности лидеров мировой экономики. России нужна экономическая система, которая конкурентоспособна, эффективна, социально справедлива, которая обеспечивает стабильное политическое развитие. Устойчивая экономика – это главная гарантия и демократического общества, и основа основ сильного и уважаемого в мире государства. Россия сталкивается и с серьезными внешними проблемами. Наша страна вовлечена во все мировые процессы, включая экономическую глобализацию. Мы не имеем права проспать и разворачивающуюся в мире информационную революцию. Мы не можем и не должны проигрывать стратегически. Именно поэтому недавно утверждена концепция внешней политики, обновленная концепция внешней политики. В ней признано верховенство внутренних целей над внешними. Самостоятельность нашей внешней политики не вызывает сомнений. Основу этой политики составляют прагматизм, экономическая эффективность, приоритет национальной задачи. Но нам еще предстоит поработать, чтобы эти принципы стали нормой государственной жизни. Холодная война осталась в прошлом, но и по сей день приходится преодолевать ее тяжелые последствия. Это и попытки ущемления суверенных прав государств под видом гуманитарных операций или, как их модно сейчас говорить, гуманитарных интервенций, и трудности нахождения общего языка в вопросах, представляющих региональную или международную угрозу. Так, в условиях нового для нас типа внешней агрессии, международного терроризма и прямой попытки перенести эту угрозу внутрь страны, Россия столкнулась с системным вызовом государственному суверенитету и территориальной целостности. Оказалось лицом к лицу с силами, стремящимися к геополитической перестройке мира. Наши усилия избавить Россию от этой опасности подчас трактуются необъективно и односторонне. Становятся поводом для разного рода спекуляций. В этой связи важным направлением внешнеполитической деятельности должно стать содействие объективному восприятию России. Достоверная информация о событиях в нашей стране. Это сегодня вопрос ее и репутации, и национальной безопасности. Ответ на эти и многие другие вызовы невозможен без укрепления государства. Без этого нельзя решить ни одну общенациональную задачу. И хотя укрепление государства не первый год провозглашается важнейшей целью российской политики, дальше декларации и пустых разговоров мы никуда не продвинулись за эти годы. Никуда. Наша важнейшая, важнейшая задача – научиться использовать инструменты государства для обеспечения свободы. Свобода личности, свобода предпринимательства, свобода развития институтов гражданского общества. Спор о соотношении силы и свободы очень стар, как сам мир. Он и по сей день порождает спекуляции на тему диктатуры и авторитаризма. Но наша позиция предельно ясна. Только сильная, эффективная если кому-то не нравится слово «сильное», скажем, эффективное государство и демократическое государство в состоянии защитить гражданские, политические, экономические свободы, способно создать условия для благополучной жизни людей и для процветания нашей Родины. Уважаемые депутаты, члены Совета Федерации, в корне многих наших неудач в неразвитости гражданского общества и в неумении власти говорить с ним и сотрудничать. Власть все время бросает в крайность. То она не замечает, то чрезмерно опекает общество. При этом господствует представление, что все в России зависит от власти. Власть действительно отвечает за все. Но очень многое зависит и от самих российских граждан. Развитие страны во многом определяется степенью их ответственности, зрелостью политических партий, общественных объединений, гражданской и средств массовой информации. За прошедшие десятилетия в стране произошли принципиальные перемены. В Конституции гарантированы права и свободы личности. Сформирована демократическая политическая система. Стала реальностью многопартийности. Россияне избирают президента, депутатов Государственной Думы, губернаторов, мэров, органы местного самоуправления. Однако буква закона и реальная жизнь – Подчас далеки друг от друга. В России построен лишь каркас гражданского общества. Сейчас требуется совместная терпеливая работа, чтобы оно стало полноценным партнером государства. Нам пока не всегда удается совместить патриотическую ответственность за судьбу страны с тем, что Столыпин когда-то называл гражданскими вольностями. Поэтому еще так трудно найти выходы из ложного конфликта между ценностями личной свободы и интересами государства. Между тем, сильное государство немыслимо без уважения к правам и свободам человека. Только демократическое государство способно обеспечить баланс интересов личности и общества, совместить частную инициативу с общенациональными задачами. В демократическом обществе... Постоянную связь между народом и властью обеспечивают политические партии. Благодаря выборам этот важнейший инструмент получил сегодня наибольшие возможности для развития. Без партии невозможны ни проведение политики большинства, ни защита позиций меньшинства. На фоне вековых традиций парламентаризма и многопартийности в других странах особенно заметны недостатки нашей партийной системы. Слабые власти выгодны иметь слабые партии. Ей спокойнее и комфортнее жить по правилам политического торга. Но сильная власть заинтересована в сильных соперниках. Только в условиях политической конкуренции возможен серьезный диалог о развитии нашего государства. России необходимы партии, которые пользуются массовой поддержкой и устойчивым авторитетом. И не нужны очередные чиновничьи партии прислоняющиеся к власти, тем более подменяющие ее. Опыт показал, мы знаем это за последние несколько лет, что подобные образования погибают мгновенно, как только попадают из тепличных условий в конкурентную среду. Сегодня назрела необходимость в подготовке закона о партиях и партийной деятельности. Собственно говоря, по-моему, он уже есть в Думе, проект есть. Нужно, мне кажется, нужно на ним поработать активнее. Возможно, и кандидатов на пост главы государства должны выдвигать только общественно политические политическое объединение. Я понимаю, что это серьезная постановка вопроса, и она требует отдельной и широкой дискуссии. Отдельный разговор о, совместном состоя... о... О... о современном состоянии профсоюзного движения. Тенденции формализма и обюрокрачивания не обошли стороной и эти объединения граждан. В новых условиях профсоюзы не должны тянуть на себя государственные функции в социальной сфере. Не надо этого делать. Гражданам России нужны не очередные посредники в распределении социальных благ, а профессиональный контроль за справедливость трудовых контрактов и соблюдение их условий. Это значит, что задача профсоюзов – защита прав наемных работников и в государственном, и в частном секторах. Изучение структуры рынка, организация правовой э, учебы и поиск приоритетов в сфере переподготовки кадров. Поле работы огромное. Одному государству здесь не справится и не нужно одному государству здесь работать. Вот здесь и нужно работать вместе с профсоюзом. Становление гражданского общества исключительную роль играют средства массовой информации. Так много и так часто мы говорим об этой проблеме. Отстаивая право на свободу, российские журналисты часто рисковали собственной карьерой. Что там карьеры? Жизнью рисковали. Многие из них погибли. Свободная пресса в России, тем не менее, состоялась. Однако, российские средства массовой информации, как и общество в целом, пока еще находятся в стадии становления. Надо сказать об этом Прямо. В них, как в зеркале, отражаются все проблемы и болезни роста страны. Ведь они работают здесь, у нас в стране. Они наблюдают за событиями с такого-то острова. Какое общество, какая власть, такая и журналистика. Поэтому, когда мне часто говорят, вы займитесь СМИ, сделайте то и то, давайте обществом в целом будем заниматься, тогда и средства массовой информации изменятся. Но без действительно свободных СМИ. Российской демократии просто не выжить, а гражданское общество не создать. К сожалению, пока не удалось выработать четкие демократические правила, гарантирующие подлинную независимость четвертой власти. Хочу это подчеркнуть подлинную. Журналистская свобода превратилась в лакомый кусок для политиков и крупнейших финансовых групп. Стала удобным инструментом межклановой борьбы. Как президент страны считаю своим долгом обратить внимание на это общественность. Цензура и вмешательство в деятельность средств массовой информации запрещены законом. Власть строго придерживается этого принципа. Но цензура может быть не только государственной. А вмешательство не только административным. Ведь экономическая неэффективность в значительной части средств массовой информации делает их зависимыми от коммерческих и политических интересов хозяев и спонсоров этих средств массовой информации. Позволяет использовать СМИ для сведения счетов с конкурентами, а иногда даже превращать их в средства массовой дезинформации, в средства борьбы с государством. Поэтому мы обязаны гарантировать журналистам реальную, а не показную свободу, создать в стране правовые и экономические условия для цивилизованного информационного бизнеса. Свобода слова была и останется незыблемой ценностью российской демократии. Это наша принципиальная позиция. Хотел бы остановиться еще на одной важной теме. Убежден, что развитие общества немыслимо без согласия по общим целям. И эти цели не только материальные. Не менее важны духовные и нравственные цели. Единство России скрепляют присущий нашему народу патриотизм культурные традиции, общая историческая память. И сегодня в нашем искусстве, в театре, в кино вновь растет интерес к отечественной истории, к нашим корням, к тому, что дорого нам всем. Это без сомнения, я во всяком случае в этом убежден, начало нового духовного развития и подъема. Демократическое устройство страны, открытость новой России и миру не противоречит нашей самобытности и патриотизму. Не мешают находить собственные ответы на вопросы духовности и морали. И не нужно специально искать национальную идею. Она сама уже вызревает в нашем обществе. Главное понять, в какую Россию мы верим и какой хотим мы эту Россию видеть. При всем обилии взглядов, мнений, разнообразии партийных платформ у нас были и есть общие ценности. Ценности, которые сплачивают и позволяют называть нас единым народом. Уважаемые коллеги, переходя к приоритетам в экономической политике, нужно прежде всего разобраться, чем вызван нынешний экономический рост, устойчив ли он, насколько уязвим для внешних воздействий. Я говорил об этом в самом начале, здесь бы хотел остановиться поподробнее. С одной стороны, сегодняшние показатели отчасти результат благоприятной внешнеторговой конъюнктуры. Все в этом зале прекрасно понимают, о чем я говорю. С другой начинает меняться поведение предприятий, субъектов рынка. Они все более ориентируются на платежеспособный спрос, снижают издержки производства. Этого тоже нельзя не замечать, это факт. В то же время есть опасность, что эти тенденции не смогут закрепиться у нас. Ведь глубинные причины неустойчивости нашего экономического развития остаются прежними. Медленно меняются у нас. Базовые принципы работы экономики. Эти проблемы заключаются в чрезмерном вмешательстве государства в те сферы, где его не должно быть, и в отсутствие там, где оно необходимо. Сегодня участие государства излишне в собственности, предпринимательстве, потреблении отчасти. И наоборот, государство остается пассивным в создании единого экономического пространства страны обязательном исполнении законов, защите прав собственности. Основными препятствиями экономического роста являются высокие налоги, произвол чиновников, разгул криминала. Решение этих проблем зависит от государства. Однако дорогостоящее и расточительное государство не может снизить налоги. Государство, подверженное коррупции с нечеткими границами компетенции, не избавить предпринимателей от произвола чиновников и влияния преступности. Неэффективное государство является главной причиной длительного и глубокого экономического кризиса. Абсолютно в этом убежден. Кризиса, проявление которого хорошо известно. Очень многие отечественные предприятия остаются неконкурентоспособными. Они выжили в основном благодаря девальвации рубля, Заниженным тарифом на энергоносители, неплатежам и бартеру сохраняется сырьевая направленность экономики. Доходы бюджета во многом зависят от динамики мировых цен на энергоносители. Мы проигрываем в конкуренции на мировом рынке, все более и более ориентирующимся на инновационные сектора, на новую экономику, экономику знаний и технологий. Значительная часть российской экономики до сих пор в тени. Одним из проявлений слабости государства, его непоследовательности в проведении необходимых преобразований, стало чрезмерное накопление государственного, в особенности внешнего долга. Несмотря на неоднократную реструктуризацию, бремя государственного долга представляет собой угрозу для развития государства. Накопленные долги заставляют нас тратить на их обслуживание и погашение не менее трети доходов бюджета. Проблема в том, что он не уменьшается. Вот такая реструктуризация, что она не уменьшается, а только растет. Мы стали заложниками модели экономики, основанной на популистской политике. Пытались справиться с болезнями с помощью косметических мер. Постоянно отказывали, отказывали, откладывали принятие системных, принципиальных, нацеленных на перспективу решений. Необходимо извлечь уроки из нашего опыта и признать, что ключевая роль государства в экономике, это без всяких сомнений защита экономической свободы. Наша стратегическая линия такова. Меньше администрирования, больше предпринимательской свободы, свободы производить, торговать, инвестировать. Суть государственного регулирования в экономике. Не в увеличении административными рычагами. Не в экспансии государства в отдельные отрасли. Это уже было, мы проходили это. Неэффективно. И не в поддержке избранных предприятий и участников рынка, а в защите частных инициатив всех форм собственности. Задача власти отладить работу государственных институтов, обеспечивающих работу рынка. Нам не добиться устойчивого развития бесподлинно независимого суда и действенной системы правоохранительных органов. Хочу особо подчеркнуть, не будет успеха ни у одной национальной программы если не обеспечим единого экономического и правового пространства. Для федеративного государства это аксиома. Но и сегодня ограничения экономической деятельности в стране идут отовсюду. Отовсюду мы это наблюдаем. От федеральной, региональной и от местной власти. Федеральная власть ответственна за единые условия хозяйственной деятельности в стране. Но территориальные органы... Еще нередко вводят запреты на вывоз зерна, ограничивают торговлю алкогольной продукцией, препятствуют созданию филиалов чужих, в кавычках, для них банков, создают барьеры на пути свободного обращения капиталов, товаров и услуг, безобразие и позор. Кажется, что это выгодно, на самом деле ведет к катастрофе. В Европе столько государств, единое, договорились об этом в Риме в 1957 году Движение свободное товаров, людей и услуг Все действует У нас в рамках единого государства Не можем этого добиться Любые действия региональных властей Направленные на ограничение экономической свободы Следует пресекать как неконституционные Должностные лица, виновные в этом Должны быть наказаны Регионы должны конкурировать Не за полномочия а за привлечение инвестиций и трудовых ресурсов. Сделать это можно только улучшая, но никак не ухудшая условия хозяйственной деятельности. Надо признать, что государству не, не удастся в ближайшее время уйти от участия в развитии некоторых секторов нашей экономики. Я имею в виду прямое участие государства. Не удастся и не нужно уходить. Таких, например, как оборонно-промышленный комплекс. Стратегически важные отрасли будут находиться под постоянным вниманием государства. Уважаемые депутаты, члены Совета Федерации. К сожалению, деловой климат в нашей стране улучшается слишком медленно и пока остается неблагоприятным. Предпринимательские риски и налоги высоки. Механизмы регистрации предприятий сложны. Проверки бесконечны. Функции органов государственного управления оказались в ряде случаев смешанные с функциями коммерческих организаций. Такое положение нетерпимо и подлежит изменениям. Здесь нужно активнее работать правительству, председателю правительства. Мы знаем, что в некоторых центральных ведомствах совмещение прямое, хозяйственные функции и административной. Никуда не годится, это противоречит и здравому смыслу, и законодательству действующему. Во-первых, следует обеспечить защиту прав собственности. Государство будет гарантировать доступ акционеров к информации о деятельности предприятий, ограничивать возможность размывания их капитала, увода активов. Должны быть защищены имущественные права граждан. Обеспечены гарантии их собственности на жилье, на земельные участки, банковские вклады, на иное движимое и недвижимое имущество. Важно установить Легальные основы права частной собственности там, где они до сих пор не утверждены. Прежде всего на землю, на недвижимость. Вопросы это острые, подходить к ним нужно аккуратно, нужно двигаться в направлении их решения. Эти вопросы поля для совместной работы и правительства, и федерального собрания. Второе направление – обеспечение равенства условий конкуренции. Сегодня одни предприятия ставятся государством в привилегированное положение – для них ниже тарифы на энергоносители, им позволено не платить долги, они пользуются многочисленными льготами. Зато другие предприятия, действуя в формально равных условиях, реально дискриминируются, фактически оплачивают привилегии первых. Поэтому следует отменить все необоснованные льготы и преференции, прямые и косвенные субсидии предприятия. Чем бы они ни обосновывались? Обоснования всегда будут найдены. Необходимо обеспечить равный подход при распределении государственных средств, лицензий, квот, устранить избирательное применение процедуры банкротства. Крайне важная и очень болезненная сфера деятельности государства. В некоторых регионах это просто превратилось в орудие сведения счетов с политическими и экономическими конкурентами. Третье направление – Освобождение предпринимателей от административного гнета. Государство должно последовательно уходить от практики избыточного вмешательства в бизнес. Возможности чиновников действовать по своему усмотрению, произвольно, толкать, произвольно толковать нормы законодательства и в центре, и на местах угнетают предпринимателей и создают питательную среду для коррупции. Надо обеспечить применение законов прямого действия. Свести к минимуму ведомственные инструкции, устранить двойственное столкование нормативных актов. А кроме этого, упростить порядок регистрации предприятий, экспертизы, согласования инвестиционных проектов и так далее. Многие сидящих здесь зале, наверное, знают, что это такое. Сами занимались. Или наблюдали за тем, как решаются подобные вопросы у нас. Четвертое направление. Снижение налогового времени. Сегодня налоговая система способствует массовому уклонению от налогов, уходу экономики в тень, уменьшению инвестиционной активности. В конечном счете, падению конкурентоспособности российского бизнеса, просто падению конкурентоспособности российского государства. Первый шаг по реформированию налоговой системы сделан. Давайте дальше двигаться по этому пути. Если вы обратили внимание, я в третий раз возвращаюсь к этой проблеме. Действующую таможенную систему также нельзя назвать эффективной. Существует миф, будто манипулируя ставками тарифов, можно защитить отечественного товаропроизводителя. Скажу вам честно, я и сам так думал. Однако при нынешнем уровне таможенного администрирования, хочу это подчеркнуть, при сегодняшнем уровне таможенного администрирования такая система в большей степени защищает и поощряет только коррупцию. Поэтому надо кардинально упростить таможенную систему, унифицировать ставки тарифов. Пятое направление – развитие финансовой инфраструктуры. Банковская система должна быть расчищена от нежизнеспособных организаций. Следует обеспечить прозрачность банковской деятельности. Фондовый рынок должен стать действенным механизмом мобилиза мобилизации инвестиций. Их направление в наиболее перспективные сектора экономики. Шестое направление – реалистичная социальная политика. Я говорю шестое, ее можно было бы поставить, конечно, на первое место, по значимости. Политика всеобщего государственного патер, э, патернализма сегодня экономически невозможна и политически нецелесообразна. Отказ от него диктуется как необходимостью наиболее эффективного использования финансовых ресурсов, так и стремлением включить стимула развития, раскрепостить потенциал человека, сделать его ответственным за себя, за благополучие своих близких. Социальная политика – это не только помощь нуждающимся, но и инвестиции в будущее человека, в его здоровье, в его профессиональное, культурное, личностное развитие. Именно поэтому мы будем отдавать приоритет развитию сферы здравоохранения, образования, культуры. Нынешняя система социальной поддержки, основа которой составляют безадресные социальные пособия и льготы, устроена так, что распыляет государственные средства, позволяет богатым пользоваться общественными благами за счет бедных. Формально бесплатное образование и здравоохранение фактически платны и порой недоступны для малообеспеченных. Детские пособия мизерны, не выплачиваются годами, Пенсии скудны и не привязаны к реальному трудовому вкладу. Утвердилась государственная ложь. Вот в этом зале, наверное, уместно будет об этом сказать, когда мы все вместе собрались. Мы принимаем многочисленные законы, заранее зная, что они не обеспечены реальным финансированием. Просто из политической конъюнктуры продавливаем то или другое решение и Все. У нас нет другого выхода, кроме как сокращать избыточные социальные обязательства и строго исполнять те, которые мы сохраним. Только так можно восстановить доверие народа к государству. Важнейшей национальной задачей является обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы. Государство обязано предотвратить ее кризис, вызываемый быстрым старением населения России. Для этого необходимо внедрять механизмы накопительного финансирования пенсии. Аккуратно надо переходить к этой системе, поэтапно, но двигаться в этом направлении нужно обязательно. Социальную политику будем проводить на принципах общедоступности и приемлемого качества. Приемлемого качества базовых социальных благ. А помощь предоставлять прежде всего тем, чьи доходы существенно ниже прожиточного минимума. Дети министров могут обойтись без детского пособия, а жены банкиров без пособия по безработице. Уважаемые коллеги, мы убедились, нерешительность власти и слабость государства сводят на нет экономические и другие реформы. Власть обязаны опираться на закон и сформированную в соответствии с ним единую исполнительную вертикаль. Мы создали острова, отдельные островки власти, но не возвели между ними никаких мостов. У нас до сих пор не выстроено эффективное взаимодействие между, между разными уровнями власти. Мы с вами очень много и часто говорили об этом. Центр и территории региональные и местной власти все еще соревнуются между собой, соревнуются за полномочия. А за их взаимоуничтожающей часто схваткой наблюдают те, кому выгодны беспорядок и произвол кто использует отсутствие эффективного государства в собственных целях. И некоторые хотели бы сохранить такое положение на будущее. Вакуум власти привел к перехвату государственных функций частными корпорациями и кланами. Они обросли собственными теневыми группами, группами влияния, сомнительными службами безопасности, использующими незаконные способы получения информации. Между тем, государственные функции и государственные институты тем и отличаются от предпринимательских, что не должны быть куплены или проданы, приватизированы или переданы в пользование, в лизинг. На государственной службе нужны профессионалы, для которых единственным критерием деятельности является закон. Иначе государство открывает дорогу коррупции и может наступить момент, когда оно просто переродится, перестанет быть демократическим. Вот почему мы настаиваем на, единой, на единственной диктатуре, диктатуре закона. Хотя я знаю, что выражение это многим не нравится. Вот почему так важно указать границы той области, где государство является полноправным и единственным хозяином. Четко сказать, где оно последний арбитр. И обозначить те сферы, куда оно не должно вмешиваться. Мотором нашей политики должны стать инициативные и ответственные федеральные органы исполнительной власти. В основе их полномочий конституционный долг обеспечить прочность исполнительной вертикали, общегосударственный мандат доверия, полученный в результате демократических выборов президента. Единая стратегия внутренней и внешней политики. Но без согласованной работы с региональными и местными властями, федеральные органы власти ничего не добьются. Власть на местах также должна стать действенной. По сути, речь идет о собирании всех ресурсов государства с целью реализации единой стратегии развития страны. Нужно признать, в России федеративные отношения недостроены и неразвиты. Региональная самостоятельность часто трактуется как санкция на дезорганизацию государства. Мы все время говорим о федерации и ее укреплении. Годами об этом уже говорим. Однако, надо признать, у нас еще нет полноценного федеративного государства. Хочу это подчеркнуть. У нас есть, у нас создано децентрализованное государство. Вот что мы сделали за последний год. При принятии Конституции России в 1993 году федеративная государственность рассматривалась как достойная цель на которую придется много и кропотливо работать. В начале 90-х центр многое отдал на откуп при.